Здравствуйте. Так как экспертно-аналитический клуб у нас теперь на, в общем, на несколько городов, из-за того, что мы используем Zoom, то приветствую всех из спокойного и безопасного Минска. Вот. На очередной встрече экспертно-аналитического клуба. И сегодня мы будем обсуждать наблюдения. Я кратко напомню про правила нашего мероприятия. Значит, во-первых, мы ведем э, запись мероприятия, и мы планируем э, выложить запись на YouTube. Э, но, однако, у нас э, правило Chatham House Rule, которое у нас э, всегда было, никуда не делось. И если вы хотите сказать э, что-то, э, что вы не хотите, чтобы попало в запись, или э, какую-то фразу, которую вы не хотите, чтобы цитировалась с вашим именем, пожалуйста, предупредите нас до того, как вы начнете такую фразу говорить, я поставлю на паузу запись, и все гости нашего клуба будут знать, что э, с вашим именем цитировать эту фразу нельзя. Э -э, я прошу также на, первом, на первых порах э, все, кто не является э, а, спикерами э, на нашем мероприятии, основными спикерами, я прошу выключить микрофоны, э, пока вот у нас будет такой раунд, где э, выступать будут спикеры. А дальше у нас а, все как обычно будет э, дискуссия, и любой гость клуба сможет э, задать вопрос, э, сказать какую-то реплику и так далее. А, и я передаю слово Вадиму Мажейко. Вадим Мажейка. Да, спасибо, Антон. Всем еще раз добрый день. Да, меня зовут Вадим Мажейко, я аналитик Белорусского института стратегических исследований, и буду моделировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Не буду скрывать, что тему для обсуждения наблюдения за выборами мы задумали, конечно, давно. Мы понимали, что эта тема будет актуальна, но, конечно, как, как говорится, даже не предполагали, насколько актуальна, потому что, конечно, наблюдение за президентскими выборами в 2020 году словно отличается от всех предыдущих компаний наблюдения. Кажется, впервые выборы в Беларуси такие пройдут без международных наблюдателей, ну, как минимум, без наблюдателей ОБСЕ. Ну и, в принципе, как мы видели, исходя из последних заявлений в Центре избиркома, есть вероятность, что они пройдут, возможно, и практически без внутренних независимых наблюдателей. И это, конечно, любые наблюдения делают ну, как минимум, очень сложными, а как максимум, очень интересными. Поэтому сегодня у нас здесь мы очень рады, что присутствуют представители всех основных компаний наблюдения за выборами. А, поэтому я рад представить наших сегодняшних а, спикеров. Это Владимир Лобкович, координатор компании «Правооборонцы за свободные выборы». Привет, Аня. Добрый день. А, а, это, соответственно, тезка, так само, Уладь, уладь Сташкевич, а, который представляет сообщество «Честные люди». Привет, Аня, Уладь. А, это... Ладька, ласка, укрешите ваш микрофон, потому что нет Ладька Да, да, ладно, провитание да. а, Олег Силков, координатор компании «Право выбора», приветствую Добрый день, друзья И Татьяна Короткевич, координатор компании «Назирай, не бай», соответственно, по наблюдению от «Говори правду» Татьяна, приветствую Всем добрый день и сегодня я предлагаю пока, по крайней мере, начинать наше обсуждение в, в таком порядке. И давайте, наверное, начнем с самого первого, первого вопроса, который, конечно, напрашивается. Как вообще вот в таких условиях, которые, ну, наверное, не побоюсь сказать, рекордно сложные, как вообще вы планируете обеспечить эффективность деятельности ваших компаний? Каким образом вообще в таких условиях Обеспечить эффективное национальное наблюдение за выборами, ну, если, конечно, такое наблюдение в принципе возможно. я предлагаю с Владимира луковича и начать. Добрый день, еще раз, шановные коллеги, удельники нашей сегодняшней дискуссии, те, кто будут ехать здесь потом. На жаль, нам придется просыпаться в таком режиме онлайн, и я, короче, раз сейчас эта компания уже так стремился размывать со своим телефоном и верьме не хапая махчемость разговляць с живыми людьми. Нам а, так Олег, само и... сейчас, когда-то не хапая, мы все чекаем, когда все закончится и пошутся экспертные клубы, когда мы разом побачиваемся за келяхом. Да, запрашайте, буду верьме рады просто на год побачить каждого из вас живьем. Але вертаюшись до такого питания, якое Вадим нам задал, саправды треба означать, что к этой выборы вельми беспрецедентная, а наша компания уже деньше 2008 года и нам есть чем поравновывать. И настолько брудной, тяжкой кампании не было николи. Э, не проезд на зеральников дипча бы и сея, это, а, конечно же, безумовно вина белорусских уладов. Коли у нас будет про это говорка, я могу чем рассказать, как это все произошло, но э, это безумовно вина белорусских уладов, они это загадзе плановали, они не на вот базовых у умов, я не выконывали ранее, и тому они сгравили все для того, как миссия не приехала, так же, как они сейчас делают все на уровне Министерства Замежных Справ, фактически саботающим аккредитацию международных журналистов в Беларусь на час выборов. А, але то, что отбылось после, когда была внесена измена в постанову Центральной выборшей комиссии, которая фактически ну, скажем так, заборонила и зарабила немакшимым узровень на зераньях. это, конечно, в окле на зераньях, на участках, это топ-3, топ-5, обнижавание, и оно незаконно, и оно суперечит Конституции и на упрост э, порушая выборщий кодекс, э, и тому, конечно, скажем, э, и моя реакция нашей компании, я переконан, что и реакция всех сегодняшних спикеров, которые представляют партнерские компании по назиранию будет такая же самая на эту постановку. Это безусловно э, спецоперация. И э, нам ну, абсолютно э, перые части законодательства, раз это да подкреплю. И скажем так, что когда ранее у особенно а сейчас выборщих компаний, пробовали быть такой лихолистской автократой, чтобы у нас формально любые идеи не пробовалась под норму. Там, право, то зараз мы то, что от этого принципа такой легалистской автократы и улады доходят, и мы маем таки ну, полный уже беспредел. Что мы собираемся родить? Мы сейчас аккредитовываем всех наших назиральников. А я хочу сказать, что это небывалая количество волонтеров. Мы им очень удячны. Основным, основном это молодые люди, которые долучились до нашей компании. Мы, э, правда, в хорошем смысле слова, были до, до этого не подрифтованны, потому что мы не уявляли, что их будет так шмат. Но, господи, что мы справимся. Мы сейчас проводим аккредитацию наших всех назиральников. И э, мы будем пробовать по мягчимости, как они ну, все-таки на пыльные этапы выборщей компании потрапили. У нас есть некolки человек, которые э, по кульше-то -куль заявляются э, на сегодняшний момент, э, будут иметь мягчимость за некоторыми этапами, вот им лик у человек за под ликом голосов назирать, а их правда, становится меньше, потому что потом комиссии опометываются и, и перорабляют уже по ходе и не кажут, что вы нас разумели, и не пускаются. Но хочу сказать то, что, конечно, 99,9% наших назиранников не будут иметь махчимости, э, такой нелегальной махчимости назирать. Э, и это, конечно, э, уличивающе, что мы компания незалежного назирания. Мы не представляем некие политические штабы, не представляем никого за у нас не мать обро партии, мы не представляем политические партии, политичные субъекты. Для нас вельми важный такой принцип нон-партизан заховывать, не, такой неполитичный. И наша методология, вельми близкая до методологии АБСЕ, тому мы не сможем конечно в этой системе, коли мы не будем иметь правильно репрезентативной расстановки наших мазиральников по выборчих участках, мы не сможем казать об тем Uh, как продвивались вот, определенные этапы голосования в Беларуси, но сам недопуск Назиряникова явно абсолютно грубо нарушает международные стандарты, какие Беларусь как чалеца бесси на себя взяла, э, и в принципе как чалеца, и тому, скажем, но ну, наши оценки будут крайне негативные, а мы э, уже ве ведаем об а том, то что шмат, какие международные институции, какие зараз были отсвечены от возможности назирать за выборами в Беларуси будут э, грунтово свои выводы нашими, ну, свои основы, нашими основами, свои нашими выводами мы будем пробовать назирать онлайн ну, не, не онлайн про назирать для выборчих участков заявкой насколько это отримается ну так само это все э, так как мы дельмемонстные связаны нашей методологией и не политичное мы не можем робить некие политичные заходы то и политическое переформатование этой кампании на то мы, конечно, это все будет так самим вельми обнижено на конт, на ялке. Но ну на данный момент мы так само проводим кампанию обскаживания в каждом выборочном участке, где не допускают наших натуральников. Мы проводим кампанию обскаживания Сподиюсь я то, что там больше тысячи скаргов, ях минимум больше тысячи скаргов мы подадим у территориальная выборщая комиссия на недопуск незираника. Но тут я нужно обозначил то, что соправды мы и в контакте с нашими партнерами вельми тяжко. Зарас ситуация, когда отсутничают правовые механизмы борьбы своих правом, вельми тяжко не финчим нам переформатовать незираника, на поино засталосья на уровне минулых выборщих компаний. Дякую соправды за такие. А гэтых, гэтых тяжкостях, но я тогда хотел, певно, как притернула наступную ладь, бо, здаётся, так само, калі мы, чём мы дагадала казали про такие чисто негативную специфику этой кампании, то, з нашим боком, саправды, конечно, зараз можно проводить розные онлайновые, электронные, выкрыстовывать сродки, и я вот как раз несколько дней тому в Фейсбуке читал про то, как проходил альтернативный, альтернативный подлик в там, там, 90-х, на початку 2000-х, два года тому, как был справка один компьютер, переслать данный эпофакс, ну, и так далее. То есть сегодня, конечно, совсем так не актуально, и как раз есть новая маршрутизация. Поэтому, я, хотел спросить тебя, я думаю, как раз ты этом а на вы активно там используетесь, насколько вы в этих умовах э, э, готовы до такой работы, и на кольки вылечу, э, отрывается все таки провести в неком центре Назеранне? Mm -hmm. Да, добрый день еще раз всем. Э, спочатку напевно скажу пару слов про нашу компанию Назеранне от э, собственности э, «Сумленные люди». Перш за люди — это шире, чем только зрение. «Зерение» — это только один из наших направленных деятельностей. Как вы можете видеть, мы создали такую инфраструктуру, где есть другие проекты, так само в том это наши партнеры, «Голос» — система альтернативного онлайн голосования, «Схудкая взаимодопомога», «Литры закону» — там, где такой, такой направок, когда люди читают э, артикулы Конституции и распространяют в соцсетках, ну, то бишь, это э, целый шарах проектов, и один из их, э, конечно, один из наибольших великих — это кампания «Назирання». Э, это я была протягнуть людей, которые не были ранее политизированы, которые новые, скажем так, люди, э, потому что классично у нас, э, я проводятся такие небольшие доследования, что по количеству на Зиральникову на год 2015 году у нас было коля двух тысяч независимых и пардон демократичных на Э, это, конечно, очень мало, на 5800 участков, э, и когда я долучался до этой суббольности месяца полторы тому, э, я пришел с, с таким посылом, что давайте используем то, что уровень районе в грамадстве вырос, э, и наберем там, 100 тысяч назеральников. Это была одна из таких методов, как просто обеспечить такой широкий общественный контроль, и создается просто неуносные условия для фальсификации. А, и э, на этот момент я могу сказать, что мы маем уже имеем э, каля 10, 10 тысяч нозеральников, которые зарегистрировались про нашей системы, про Owned People Buy платформу и про себровскую партнерскую платформу Zubr, Это еще каля 2 тысяч нозеральников. То бишь уже это. 6 разового более, чем когда-нибудь было у Беларуси. А, вот. И, конечно, конечно, это протянул за собой это и наступство, что ЦВК <laughs> обмерзовала колькость. Это, в принципе, был относно... Чекаемый крок от их, с их боку. Но ну, тем не менее, мы у всех наших, это можно сказать, что это демотизировало шмат людей а, у первой денег после этого объявления, але мы довольно худко стали делать месседже, что люди, нам теперь еще больше на назиральники, теперь по фактически каждый выборщик назиральник а, регистрируется, всякое а, ласка, мы будем выкрыставывать все условия, мы будем будем проходить аккредитации, какие все-таки можно проходить. Мы будем стоять в Шарзе, чекать вакантных мест, когда нас не будут допускать. И в Шарзе, побольше с участками, мы будем лечить ялку, лечить белые бронзолеты. Потом э, будем ходить с урни для андонного голосования, то есть использовать все махчемистии, которые будут. Ну и в этом году мы различаем на то, что наши назираники будут все-таки периодично траплять. Трапляется на вакантное место, потому что а, сколько бы ни было административного ресурса власти, то обеспечить, а, там каляда 30 тысяч назеральных на, на основной день и на 20 тысяч на 17 тысяч 300 на а, дни до голосования. Это не так просто. А, как бы, административный ресурс ограничен человеческим фактором. А, мы уже там чули, как они проводятся эти тренинги и как, как не там использовать одного кандидата из uh, полкома, uh, а вместо других uh, там должны быть блокноты, осадки. Uh, но по, по факте наши назиральники, когда будут видеть, что uh, место вакантное, и они будут, там, просто просить комиссию пропустить на это место, и когда комиссия будет отмолвать, то будет писать скарги и в территориальной комиссии, и в прокуратуру, то бишь выкарстовывать все механики для того, как по максимуму траплять, и когда не могут траплять на участке, тогда лечить по за участками то, что можно лечить. Вот. Мы подректировали довольно добрый курс адукационный. Я два недели дня занимался и шмат кто из наших назиральников уже там, около полторы тысячи прошло его. И он таки, довольно комплексный, десять часов на три, с видеоматериалами, с текстами, с тестами. Ось, то бишь шмат кто с наших назиральников добро подректированный. ну это, наверное, основное, что я хотел сказать. Дякую, Владис. Э, потом протягнем. Э, я бы тогда хотел, наверное, с той же темой подложить уже по, по списку к э, Олесе Селкову. Тоже далеко не, не первая компания для права выбора. Э, исходя из того, что вот уже сказали э, коллеги, как, э, как право выбора готовится вообще реагировать на вот такое поведение властей, насколько это было ожидаемо, и насколько есть понимание, насколько вообще в таких условиях можно провести наблюдение, потому что мы все время постелы и харибды, когда, с одной стороны, как правильно Влад сказал, демотивируют, если говорить, что ничего делать нельзя, а с другой стороны, когда нет возможности, по методологии правильно наблюдать, то сложно говорить о результатах. Как с этим быть нам? Ну, знаете, я оказался очень плохой, нанополитолог политолог, так что, если бы 5 месяцев, я почему-то назад думал, что это будет самое скучное выборы Вот почему-то у меня было такое ощущение, когда не удалось праймериз Я думал, мы получим такое спокойное, тихие выборы с предсказуемым результатом. Но пандемия, появление новых кандидатов, активность людей сделала такое, что у меня что-то уже все перевернулось. И, знаете, я лично, вот мое мнение как-то было так, что выборы, вот мы столкнулись с две действительности. Власти проводят спецоперацию 74%, я думаю 74%, потом мы можем сами записать, сколько же напишут в день выборов 9 августа, а мы, новые люди, изучили, что такое выборы, что такое наблюдение и начали работать законными методами. Вот. И власть начала понимать, где возникают ее основные проблемы. На прошлых выборах было такое известнейшее выражение, надо, как я сказал, самая опасная профессия в Республике Беларусь стала независимым наблюдать. И власть это поняла, она поняла, где опасность. И вот этот декрет номер 115, как я всегда говорю, мне эта шутка понравилась. Наша власть не только победила пандемию, она взяла ее в плен и выпускает, когда ее нужно. Вот этот указ 3, 5, это называется спецоперация. давайте мы не пропустим ну, никого. Какой плюс от этой компании, я вам честно хочу сказать, я никогда не думал, что компания, выбор, компания «Право выбора» может подготовить 700 наблюдателей, а я напоминаю, компания «Право выбора» на участок отправляет подготовленных наблюдателя, который прошел тренинг через Zoom онлайн. Я думаю, что мы провели, все-таки доказали, что мы IT-страна, мы подготовили этих людей, мы направляем участок, После этого сейчас я уверен, что мы, наверное, соглашусь где-то с Владимиром Лобковичем, мы начинаем переходить на войну жалоб, как мы называем. Мы приходим на участок, мы аккредитовываемся на участке, мы приходим на участок 4 августа, если мы не попадаем на участок, мы пишем жалобу. Большая часть наших наблюдателей остается возле участка и говорит, что это наше конституционное право, и мы будем пытаться наблюдать для того, чтобы показать, какая явка на строчить. День выборов точно такие же у нас как-то будут действия. Но я вам хочу сказать, мы пока право выбора очень крепко относится к некоторым вещам. Это к цифрам и фактам. Ну, значит, если вы были на участок, подали жалобу, значит, вы были на участке. Если мы взяли какие нужные цифры, значит, мы были на этом участке и собрали. И третье самое главное, мы предложили, что будем очень серьезно беречь своих людей, беречь своих наблюдателей. Если мы видим все-таки конфликтную ситуацию, а мы сейчас не уверены в хорошей адекватности власти, так, то мы будем считать, что если у вас есть какая-то определенная угроза вашей свободы, что мы должны или уходить с участка, особенно это будет касаться досрочно. День выборов, я еще не знаю, какие сюрпризы предоставит наша власть. И следующее с нашими международными друзьями. Знаете, вот мы разговариваем, проводим много встреч с нашими международными друзьями, уже вообще никто ничего не понимает. У них единственный вопрос, и, понимаете, я уже они берегите себя. Вот каждый раз у них берегите себя, а вначале что же у вас там творится? Вот. Но компания право выбора, все-таки я считаю, что мы считаем нас большим успехом. Я напоминаю, что у нас 8 политических партий и организаций, что мы после этих неудачных наших проведенного праймериса, надеюсь, мы это когда-то признаем свою ошибку, мы сумели объединиться и дальше работать. Для нас вот это был большой-большой успех. Сумели подготовить 700 наблюдателей, выгонять 700 человек участковой комиссии, хоть и не попали, только несколько человек. Но мы считаем, что это позволило хоть как-то ладить нашу работу. Спасибо. Спасибо, Алис. Uh, ну и что, как говорится, last but not least, Татьяна, uh, которая пока, например, микрофон. Uh, я думаю, мы видим, да, очень разные uh, компании, и uh, если до этого говорили бы, да, вот как, uh, как uh, Лапкович говорил, значит, uh, такое принципиальное неполитическое наблюдение… Но, если честные люди, оно как бы, с одной стороны, не политическая, с другой стороны, вряд ли для кого-то кого сюрпризом, с каким штабом эти честные люди ближе, чем с другими штабами. С если право, да, если право выбора — это объединенные разные политические партии, то, наверное, Назиран бай в этом смысле скорее компания наблюдения, которая все-таки вполне вот конкретной политической организации, конкретного кандидата. Как в таких условиях, насколько вообще, как назирание Бай, как вы готовы к вот этой ситуации, как вы готовы действовать, исходя из вот таких вот действий власти, и какое, может быть, накладывает, накладывает вот это ваше положение, специфику на работу наблюдателей? Еще раз всем привет большой, очень рада видеть всех участников, было бы классно, конечно, встретиться офлайн, но встречаемся так. Это тоже хорошо. Я хочу сказать, что у нас идет на набор вот людей. Мы, конечно, мобилизуем в первую очередь тех людей, которые готовы сказать, что они являются частью организации да, и готовы быть наблюдателями от общественной организации. Говори правду. Это раз. Второе. Мы также предлагаем людям зарегистрироваться через наблюдатели через сбор подписей и а, организовали как, значит, такие материалы ну, инструкции для наблюдателей в общем-то, ну, то есть такую азбуку для наблюдателей, но, конечно, очень сильно расстроены тем, что имея своего кандидата, мы, конечно, имеем ограниченные возможности пронаблюдать вообще сам процесс выборов, то, как люди будут голосовать, какая явка, то, что мы делаем постоянно, да, потому что нам, как политикам, это очень интересно. И у нас на самом деле, как бы ко всем тем мерам, которые, о которых говорили коллеги, там обжалование, там, наблюдение, э, э, стояние в очереди, там да, регистрация все равно э, наблюдателей, так чтобы они все равно попали, у нас есть еще один ресурс, который мы планируем использовать. Это доверенные лица, доверенные лица кандидатов. У нас есть ресурс 30 доверенных лиц. Плюс мы еще э, хотим скооперироваться и ведем переговоры. Вот э, с Сергеем Черечневым мы уже договорились о том, что будем синхронизировать эти спи списки и эту работу, кооперироваться. А, также, конечно, хотели бы очень, чтобы штаб Тихановской к этому присоединился, но пока что нет сведений, То есть поэтому у нас есть 60 доверенных лиц, и мы хотим, чтобы охватить хотя бы там за 20 участков непрерывным наблюдением этих 20 доверенных лиц. Это вот возможность наблюдать внутри, да, потому что у тебя статус доверенного лица, досрочное наблюдение и, конечно, день голосования. То есть получается, что мы пожертвуем, скажем, ну, таким статусом представителей да, кандидата, они станут просто наблюдателями, в том числе для того, чтобы подготовить системную э, оценку там, тем же тем нарушениям, которые происходили, э, тем, как будут э, подсчитываться голоса, э, чтобы иметь какое-то представление. В принципе, это неплохой не ресурс, если удастся договориться, э, то мы сможем, вот, э, по крайней мере, проследить, как, э, как, как, как, как вели себя, например, 50 тысяч или 60 тысяч белорусов, вот на этих э, выборах. Mm. Это ну, вот, э, если отвечать на вопрос ну, кратко, то это вот как раз вот э, про ту стратегию, а что же еще можно сделать в этой безвыходной ситуации, когда нет наблюдения, когда э, власти просто, ну, безополитно используют все возможности для того, чтобы, ну, остановить независимое наблюдение, как мы это э, смеемся, что есть определенный вирус, определенный тип коронавируса, который э, поражает именно независимых наблюдателей. Вот. Э, так что, вот, вот в таком ключе мы сейчас действуем этим занятым. О, спасибо, Татьяна. О, действительно, мы вот как-то очень... Ну, хорошо, последними словами мы перешли к следующему вопросу потому что действительно, наверное, еще одна специфика, может быть, и не такая уж специфика этой компании, это, ну, скажем так, сложные отношения между штабами, потому что, ну, скажем так, не все друг другу доверяют, ну и, и, и или как минимум не все друг другом близко знакомы, потому что если раньше мы уже видели там выборы, где участвуют люди, которые так или иначе в каком-то, скажем так, оппозиционном сообществе присутствуют, в общем, годами и все друг друга так или иначе хорошо знают, то сейчас действительно в политике много новых лиц на разных позициях, с которыми, в общем, не все друг с другом знакомы, не все знают, как координироваться. И вот тут, на самом деле, мне кажется, важный момент, потому что действительно ситуация сложная, и насколько, насколько достаточно доверия для координации работы различных компаний друг с другом, со штабами кандидатов, потому что ну, штабы кандидатов, которые тоже могут сообщать какую-то информацию например, через своих доверенных лиц. Ну, например, если доверенные лица, ну, например, доверенные лица Ан, Анны Кнопатской будут сообщать, ну, к примеру, штубам о какой-то компании наблюдения какой-то ситуации, проблеме, насколько им может, будет готовы доверять, сколько друг другу будут готовы доверять. Давайте, наверное, тоже в том же для менее порядке начнем. Uh, uh, я, можно сразу, а, я, а я можно, можно так сразу так... отвечу, да, потому что ну, это было вы последнее. Вы должны... то, что а, я, да. то, что я сказала, я к тому, что почему, для чего важна координация. Может быть, кто-то недопонимает. Что важно, чтобы на участке было а, два доверенных лица разных кандидатов. Это не то, чтобы, там, скажем, один, одно доверенное лицо для, в, на одном участке. Нет, почему для чего важна эта координация. Потому что это позволит во-первых, друг друга страховать, ну, подписывать и поддерживать жалобы, да, свидетельствовать о нарушениях взаимно. Вот это, вот это, это очень важный вопрос. И, соответственно, как бы, имея 30 доверенных лиц, мы можем максимально охватить 30 участков. Это, есть, это, это в идеале, да, о чем мы говорим. Вот. Так как я сегодня тут одна, представитель штаба, тоже доверенное лицо кандидата, могу сказать, что мы со своей стороны абсолютно открыты, ну вот для такой координации здесь нет э, никаких э, политических задач, есть только одна политическая задача — зафиксировать нарушения э, для того, чтобы любой кандидат президенты мог протестовать э, выборы, их результат. Вот. Ну давай, давай так, чтобы да. жестко и конкретно готовы ли вы к координации с всеми кандидатами. Или, ну все это еще видно, кроме действующего президента. Или, ну, и да, естественно. И, и, а, шпален, но, мы не, мы, но мы не, предлагали координацию канапасской. Я вообще в этом, честно говоря, не то чтобы не против. Если она, ну как бы проявит институт, пожалуйста. Но я ей предлагала как кандидату координацию еще в шестнадцатом году в кампании наблюдения она не поддержала, то есть в других компаниях тоже, поэтому я просто, я просто не вижу смысла, ну то есть вот тратить на это время сегодня у нас осталось не так уж много дней вот, со всеми остальными кроме Лукашенко, конечно Спасибо, да, я по поводу 2016 года, это, это интересно, что уже один раз была идея, но не пошло тогда, соответственно кто, кто, кто, кто готов продолжить кто еще хочет сказать, с кем он готов насколько доверясь и координироваться я, как скажу, знаете, мое личное мнение, миссия наблюдения мало не бывает, это первое. Как-то неудивительно, я вот сейчас, в духе последнего времени, даже меньше сторонник централизованного управления. Вот я хочу сказать, что у нас всегда были какие-то отличные отношения с правозащитниками, потому что у нас были разные цели и задачи. У нас все-таки наше исполнение активное политическое наблюдение, которое мы всегда пользовались, на полностью округ закрыть. Отношения с ребятами честными у нас всегда было. Мы все-таки помогали сейчас на всем периоде, методологически, где-то помогали юридически, в нашей боли Сейчас, наверное, будем очень серьезно помогать направлениями. И знаете, вот мое личное мнение, вот только нужно понять, что для меня будет очень важно, сколько людей пойдет наблюдать. Вот даже, грубо говоря, даже если на участок не будут пускать, но когда человек начнет понимать, что он стал гражданином, и он должен посмотреть, как он согласно статье 3 Конституции Республики Беларусь, где источник власти является он, и как поступили с его голос. Знаете, как бы там кого не пускать будут, кого нет, это будут изменения, можно знать в общественном сознании. Знаете, парадоксальная вещь была. Я, наверное, помню и предыдущей кампании, когда найти наблюдателей было очень-очень тяжело. Вот был такой период, что вы помните наше жесткое наблюдение компании «Право выбора». Округ должен быть полностью закрыт, каждую секунду присутствует наблюдатель. И самое тяжелое, знаете, где было? Это было в городе Минске. Сейчас Минск поменялся. Вот у меня такое чувство, Минск где-то просыпается. У меня только одно пожелание, чтобы 11 числа они не уснули или что-то перешли в другое состояние. Вот. Я вот это буду всегда желать всем другим компаниям. Особенно компании честно и тогда, ну, завершу я буду всем вопросы вопрос задавать, с какими кандидатами вы готовы координироваться, наблюдать или доверенных лиц, кому доверять, чьим словам? Знаете, вот у нас как-то в компании права выбора, вот мы больше все-таки взаимодействуем честно и с правозащитниками, с командами кандидатов. Ну, знаете, я лично с трудом представляю, как, вот, понимаете, когда мы говорим доверенные лица, но вы же не забывайте, что доверенный лица, пришедший на участок, обладает такими же полномочиями, как наблюдателям, и нет вероятности, что его пустят на участок, понимаете, ну, вот, такое, чтобы мы где-то понимали, что власть сейчас, вот, как-то неудивительно, она меньше всего заинтересована, чтобы показать хоть какую-то цифру, а выявить, вот, то, что, понимаете, после 10, я думаю, что будет большой процесс извините, отвлекусь, что даже вывешивание протокола возникнет большие проблемы. У меня такое чувство, что даже протоколы будут пытаться не вывешивать. А по поводу кандидатов, ну, знаете, компания правовыбора все-таки старые союзники, ну, хорошие, ну, не толстые, независ... это правозащитники и компания честная. С кандидатами я здесь сотрудняюсь ответить. Спасибо. Я, вот. я могу, Вадим, Калево, да, вы позвольте. Да. Я... Да. Откажу. Ну, по-перше, я хочу сказать то, что э, я вельми рады, то, что эта компания, в принципе, смотрит, какие суперечности вздымает на разных компаний, потому что ранее мы бачили э, даже некие гротескные ситуации у партийном назирании, в политическом назирании, когда кто-то с кем-то не приходил на встречу координационную, потому что кто-то інший, кому-то іншему не подобает. Я вельми рада то, что зараз раз так нема, э, нам в этом плане простей, э, и э, мы уже проводили несколько координационных встреч э, с политичными назиральными, с партийным назиранием, якое робить право выбора, и с штабным назиранием, якое робить кампания честно. Мы провели несколько э, таких координационных встреч, и я вельми рада, что мы понимаем тую межу нашей независимости, особенно она сейчас вельми актуальна и важна в ситуации, когда отсутнейшая миссия ОБСЕ. И мы понимаем, скажем, наш сейчас мандат как компании независимого натирания именно в это у тем, максимально этот пробел восполнить, как у международной супольности, да и у грамонтан Беларуси было достатково ведал про то, я кампания прошла и, и э, ка, порядок дня относительно такой этой клуберу будовался вот имликуем на нашей справоздачности. и я вельми рады, что эта координация есть и она, э, скажем, ну, э, э, с, коллеги с пониманием э, относятся, что это не демарш, это не некое обстрагование, а это, скажем, важность наявности Украины у, внутри Беларуси, я политичного назирания так и незалежного назирания, и вот это вельми важный поддел. Mm -hmm. uh, у некоторых блоках uh, тых кампаний, которые проводят uh, чтобы мы не можем примать, потому что это uh, не отвечает методологии, не может быть назирания, Но, ну, например, там, платформа голос — это не назирание и uh, под тем, uh, скажем, стандартам, какие есть у, uh, та, у, у таким назирания и проведение таких параллельных отликов голосов, там, под ликов ну, подликов голосов я на там есть меньше зусе методология але это добрые сегмент, сегменты мы так самом рады что и он есть и никого в этом не заменная наши назиральникиких мы учили э, мы проучили так это Небывалая количество людей, которые до нас долучились, это правда то, что коллеги так само означали. А мож, можно, да. мож, не бывало количество, можно хоть не количество? Да, коллеги, а могу. Назвали, глядите, глядите. например, на, на, на выборы 2015 года, когда Татьяна как раз была кандидатом в президенты, мы так само ладили незалежное назирание. Мы навык это не хавай, Мы, окромя а, а обром нашей организации, потому что они наш сталый актив, который мы час нокировываем на выборчай участке, а наша компания, эта компания, коалиция правоборонческих организаций, yeah. э, то тогда у нас записалось 30 волонтеров э, на кампанию 2015 года. 30 волонтеров. Ah, ah, головы, на минуле вашими лежить. Тогда мы у 2015 году закрыли вместе с нашими коллегами где-то в районе 400 выборщиков участков, uh -huh. а, але волонтеров из них было 30 человек. То это те люди, какие доучились до кампании в Першину. На mm -hmm. минулых парламентских выборах, которые были у годі, в 2019 году, в листопаде, мы э, отнимали 240 А, что уже, так само кажется про великий подъем. Зараз мы першеважнивание спыняем набор, у нас уже в Списи Амаль 1800, и мы просто спынем першеважнивание набор, потому что мы не, мы не можем подводить к этих людей просто элементарно не выдать им протокол и аккредитовать, потому что мы и нашей командой административно до этого, я это широко скажу, были не подректованы, и тому для нас это великая ком, такая организационная турбулентность для того, чтобы эти люди не непокрюдженные. Мы их зараз проводим навычание, и вот мы хотим всех отучить, уже за полторы тысячи перевалили, и зараз мои коллеги как раз читаю некоторые тренингов про, про назирание покуль Мы с вами тут, тут разговариваем. Mm -hmm. И, э, ну, это так само, как я кажу, об таким огромным коммунистическом настроении, тут вельми важный для нас капотом э, этих людей, конечно, не сгубить. Но я хочу сказать, что с тех, кто, э, кто до нас дошелся сейчас в минулой парламентской кампании, все до нас дошелись и зараз. Потому что, ну, отказываясь на это вопрос, то, ну, розница просто фантастичная по количеству людей, и это, конечно, и тем больше, что это для да, компании, яка не, перс... не персонификована, это просто независимое наблюдение, мы не имеем привабных э, политических кандидатов, мы не имеем э, людей, какие для нас отличаются для того, как э, поплывать э, на перемогу та, особый альбо особый б, потому что мы всем широко скажем, что не, мы не можем казать кто перемог этих выборах, мы откажем только на ты два важных питания э, на выборы бе, у, у Беларуси отвечали международным стандартам и на какого э, граждане Беларуси имели право выбирать, а кандидаты в президенты быть обранными у этой ситуации. Потому что это важное питание, это один, на что мы будем отказывать, ну и потом долго это обгрунтовывать. Вот. А еще а расскажу то, что я очень рады то, что шмат яке суперечности снятые и мы, разумеюще, важность и нишу кожного можем супрасумничать. Мы будем обмениваться думками, конечно, мы будем выставлять информацию. И для наших поважанных коллегов методологию, яких мы разумеем, и доходы, яких мы разумеем, это и наши партийные коллеги с правого выбора и коллеги из компании честно, мы будем эту информацию доверять их верификации, эта информация будет поступать, выставляться нашей информационной службе. Мы открыты для того, как платформа Зубар выкаристовала нашу информацию, тому мы, скажем, те э, сегменты, які можно э, скоординовать, они, конечно, скоординаваны при абсолютном разумении разностей у, э, у, у миссиях и подыходах. Ну, добр. Тогда уже это по тайне наудачу отнесение. Вообще, это поставляется информация у слушках. Те, кто будет ответственно от, например, коллегам будет телефоновать, чтобы у кандидата указать, что у всех доверенные особые новости, ужасные новости там такое и такое побачили. Те, у кого вы готовы прямать такую информацию и ставить в свою слушку. Ну, конечно, я не уявляю фантастическую ситуацию от штаба Лукашенко, но кали на от БРСМ удаляться с выборчого участка, и мы выразим, что это незаконно, то мы допоможем нам в этом написать старту. А, але, конечно, мы и мы и на наших руно нарадах с коллегами это обмерковывали, что мы будем информовать про эти выпадки безумовно, Уличивая, считаю, что наша компания достаточно, ну, скажем, мы личим это нашим моцным боком, и мы на этого вельми шмат укладаем наших э, высылков мы, э, это у информационный блок и худкое информование и реагирование на это, на все ситуации на выборочных участках тому мы конечно будем эту информацию сразу опубликовать вот и для, для наших международных партнеров, которые будут традиционно там, больше уваги отдавать э, нашей нашей компании. Поэтому ну, да, мы будем от всех брать, даже Лукашенко. Тут нам простей, так само, чем конкурентам-конкурентам. Э, коли их правы будут порушены, мы обязательно их будем выраниц. Мы будем жакать часов, когда штаб Лукашенко будет сказать правооборонцам, что их правы порушаются на выборах. Может, может, а такое будет, просто полгода, кто знает. Ну ладно, это жарты жартами. Uh, Давайте тогда мы, певно, ну, зараз, два, ну, как минимум, большое два пытания интересных. Одно уже, кстати, улад в начале затрагивал по поводу по взаимодействию с БЕСКЕ, ну и шире международным сообществом. Но, наверное, еще даже перед этим хотел бы вот, еще какого вопрос затронуть. Сейчас раз уж подняли вопрос платформы голос, и того одного сказал улад, что это не наблюдение, это, к минимуму, не стандарты параллельного посчета голосов. Поэтому хотелось бы, соответственно, с другим Владимиром Сашкевичем примерно, про это поговорить, а, понять как минимум, что, а, как вы сами воспринимаете и ждете, что будет от этой платформы, а, потому что, с одной стороны, я как, там, как, как гражданин, безусловно, очень вдохновляет, когда вот, возникает такая инициатива, потому уже сегодня, смотрят там больше полумиллиона а, заявок, это, конечно, всегда красиво, вот. а с другой стороны, я, а, просто немножко поковавшись больше, я вижу, что, с одной стороны, а, ну, во-первых, действительно, там, как правильно отмечено на сайте, нет э, верификации, кроме как по номеру телефона, нет поступков данных, а, то есть, соответственно, в, ну, в конечном счете, э, э, насколько вы готовы защищать систему от каких-то махинаций, э, потому что, ну, например, зарегистрировать там большое число номеров телефонов, как, как бы слать, в принципе, ведь нет ничего невозможного. А, ну и насколько вы, в принципе, э, э, как, вы, как, как вы хотите представлять все результаты, с учетом того, что... Ну, сейчас есть 500 тысяч, то есть, как минимум, это в районе получается, там, в районе 10% гипотетических наблюдателей. Ну и понятно, что это логически нерепрезентативно. Как вы готовы это, эти результаты продвигать и каким-то образом отстаивать? Да, я только что зашел на сайт, уже 551 тысяча. Для нас это, честно говоря, был огромный сюрприз, что мы вообще так быстро начнем набирать количество проголосовавших. Сейчас мы ориентируемся на достижение одного миллиона. Это выглядит как очень реальная цель. По вообще э, инфраструктуре могу сказать, что она просто бесконечно крутая. В разработке этой платформы приняли участие просто ведущие, ведущие специалисты, разработчики, топовые айтишники Беларуси. Поэтому она имеет просто там несколько степеней защиты, от базовые от DDOS, а так от падения серверов, там просто все в пятикратном э, это, пятикратно продублировано, какие-то безумные там кеширования, защита от задвоения, если ну, человек с одного и того же номера, если и через Viber, и через Телеграм делает, то дубли удаляются. А плюс там есть привязка к участку, то есть у нас будут результаты по каждому участку. Вот. И эти результаты можно будет сравнить с результатами, предоставленными комиссиями. Плюс в системах, конечно, такое огромное количество информации не будет обработано модераторами. В принципе, вся система построена так, что человек, даже вот сама команда разработки, мы не имеем доступа к этим телефонам. То есть телефоны сразу там, к ним добавляется там, соль. Короче, они превращаются в такой формат, нечитаемый для человека. То есть только система может читать. Потом отправленные бюллетени, они будут через Machine Vision компьютерным зрением определяться, за кого проголосовали, сравниваться с тем, что человек выбрал. Если все соответствует, то голос будет засчитан. Вот, то есть система позволит посмотреть по каждому конкретному участку, пусть даже не все там проголосуют, но это число может отличаться от официального числа. Вот, ну, наверное, там такие базовые вещи. То есть, конечно, какой-то процент ä, погрешности ä, возможен. Ä, то есть обеспечить там идеальное соответствие в любом случае не получится, но он настолько ничтожен, что как бы, то есть человек просто не может там каким-то образом повлиять на там процент ä, итоговый, как бы он там не старался. Uh, ну и uh, смотри, просто ну, мне кажется, это достаточно uh, будет очевидная uh, претензия, когда, uh, у, когда у, условно по телеканалу НТ 11 августа скажут, что вот смотрите, на сайте инициативы Бабарика зарегистрировалось 15% избирателей, и, uh, и они, соответственно, ответили, там, по их тему получилось, что без них 12% за, ну, соответственно, в данном случае, за Тихановскую. Ну, типа все, все с этим понятно, у, это, это их там, сайт, и это вообще не репрезентативно, и это, и, и это меньше, чем общее число. То есть у вас, ну, очевидно, готовы реагировать на такие претензии к тому, что, хотя понятно, что там, по меркам наших компаний наблюдения 500 тысяч миллион — это огромное количество, но это, но это все еще как бы не, не, не закрывает там, не 50%. Как вы готовы вот к таким действиям? А я не очень понял вопрос, если а, объявят, что. Процент... Ну, конечно, ну, это, ну, это малень маленькая цифра, это не репрезентативно, но ну, там 15% прямые ну, ну выяснилось, так, что из них да. и то не все за, там, за Тихановскую. Угу. Ну это меньше, чем победок. Как с этим работать? Ну, смотрите, как бы мы же ставим задачи вообще информировать просто э, то есть предоставить какую-то информацию, по, причем человек может по конкретному участку сравниться. Там у нас в зубре в принципе будет фиксироваться. А что еще делают наши наблюдатели? Вот я вот не сказал, они же документируют, то есть фотографируют все протоколы и досрочное голосование, и в основной день, и все это тоже складывают на зубр. То есть любой человек может зайти, найти свой участок на зубре, увидеть всех членов комиссии, там их э, имена, фотографии фотографии, кто они, что они, и посмотреть э, протоколы, посмотреть явку официальную и там озвученную, вот. И также будет информация с э, голоса, и то есть люди могут э, посмотреть, насколько эти данные там отличаются или они совпадают, и как бы э, там ориентироваться на эту информацию и в своем там принятии, осознании легитимности власти э, там, того человека, который победит на выборах. Yeah. А, а можно пытание, когда вы Да, я как раз хотел спросить других участников, кто что пригодится, потому что выглядит такая достаточно э, приводная история, как он, конечно, да, белорусские топовые экипы сейчас с помощью э, Machine Vision перемогут эту старую платную систему. Те есть э, с У меня. А можно задать? пытание задать? Мне а. оно, э, меня оно правда турбует. Я, я за платформу сразу скажу, я зарегистрировался, как выборщик. Але, у меня есть вопрос. у меня дома в семье два выборщика, ну, то есть два человека, которые володуют выборщим правом. Достигнули 18-й год. Я и моя жена. А, але, у нас дома штук 5 телефонов, потому что у нас есть еще дети, и они уже такие больше, меньше дорослые, и они користаются телефоном. А, и могу я э, пять раз проголосовать за какого-нибудь кандидата. А коли у меня не 5 телефонов, а у меня есть... Э, Мобильный оператор МТС или Велком, который может смоделировать номера телефонов э, в, ну, в режиме ботов там, в, ну, в секунды сотни телефонов, просто сгенерировать их с нуля. А, вот как-то вот эта система будет так оборонять. Ну, я не веду про генерацию. А, ну, на телефон же приходит поведомление, код, а, там, який, типа, забеспечивает уникальность этого телефона. Ну, то есть это треба иметь симки. Если сим-карты есть на явности, то это там одна из права, да? А, Но ну, потом человек еще фотографирует бюллетень, и это все должно быть разные бюллетени. Это все они будут там трошки неподобные один на одного. Коли будет, это будет там целиком однольковые, то, конечно, система их не залечится. То ну, такие некий отсоток людей, которые могут там заниматься махлярством, они как бы присутствующие. Но там, ад, один человек, можно сказать, что его там ресурсов, я не веду. Ну, там несколько голосов просто сортировковать вместо а, одного. Ну, ш, в основном у людей там одна-две сим-карты и по вынику, когда это миллион выборщиков, то это там 1 сотки, что не так, типа, вплывая на выник. Ну так, на персональном узровне, то самопроводу, я один допустим, это худшие ситуации, как позволить, про пять телефонов на семью, или, конечно, да, будь, когда система про... про генерацию телефонов, и на ТВХД больше. Уже ну, за что и побачим, как это будет отбываться. А, Олесь, Татьяна, а есть у вас какие-то позиции по поводу системы голос? Насколько, да. насколько вы видите новые хорошие возможности? Ну или как у заголовке новые возможности или новые угрозы? Ну, значит, вообще... Мое личное мнение, с наблюдением это никак не связано, вот честно, да. вам хочу сказать девятнадцатый год совершил невозможно. девятнадцатый год показал, что такое визуализация, фальсификация. Раньше люди думали, это подползающий ночью человек, закидывающий пачку бюллетеней, но все потом, когда благодаря смартфонам увидели это тетеньки, которые обнялись нежно друг друга за плечи и объявляют результат и плачущие айтишники, которые уходят ну, с ошелевшими глазами. Сейчас мы видим очень хорошую вещь, которую создала компания «Голос», так, визуализация поддержки и перемен. Вот это очень важно. Я тоже зарегистрировался, ну, как бы, я считаю, что я должен показать, что мы как-то есть, и это такое, не то, что уплыть на власть, а показать, что мы не едим, что страна сейчас поделилась на преданных, и на умных, и честных. Преданных становится меньше, нас становится больше. Вот я хочу посоветовать, ну, чтобы это получилось, но связывать это с наблюдением, друзья мои, когда мы не имеем результата. Вот я вам хочу сказать, большущим успехом будет наш, если мы получим результат вот с одного участка, правильный результат, который был. Вот я вам хочу сказать, тогда результаты всех остальных 5764 голоса ну, не будут иметь. Так что, Влад, я тебя хочу сказать, поддерживаю тебя, успехов вам, чтобы не загнулся, ваша компания не за не упал весь интернет по всей Беларуси, но то, что вы покажете визуализацию поддержки перемен, вот это очень важно. А с наблюдением, друзья мои, извините, это пока очень-очень не связано. Но это мое, прошу заметить, сугубо личное мнение. – Да, я хочу сказать, что действительно, пока что это самая главная ценность – это вот визуализация поддержки перемен. Да? вот Ваша цифра – это 500, и очень классно, что она растет. Я сама в первых рядах, наверное, зарегистрировалась, и мы везде поддерживаем это, и в влайне, и в онлайне, потому что ну, она нужна, она очень сильно поддерживает остальных людей, которые хотят увидеть вот эту поддержку, поэтому желаем, конечно, присоединяюсь к по, пожеланиям, по удачи в этом направлении. Но с учетом тех вопросов, которые власть задавала, да, я бы все-таки, наверное, тоже хотела бы, может быть, получить какую-то Татьяна? Татьяна, мне кажется, пропала. Татьяна что а... хотела бы получить и пропала в этот момент, что да. очень подозрительно. Главное, чтобы не, так не вот в отеле площади Бангалор находится сейчас Татьяна, но да. ладно, так, вот Татьяна, надеюсь, что мне все кажется, заходит заново, да. Я надеюсь, да, все хорошо, они нам Я снова. прошу прощения, да, прошу прощения, да, у меня мы уже, мы уже звонок. Да, так что я с учетом вопросов было бы классно получить какую-то инструкцию, как вы будете фильтровать зарегистрированных пользователей, ну, которые могли там дважды зарегистрироваться, ну, какую-то простую, там, скажем, презентацию, потому что очень важно, чтобы люди доверяли, ведь э, я, не, я уверена, что завтра могут какие-то еще выйти там, ролики или еще что-либо, которые пугают вообще людей, что вы будете, ну, и так далее, что вы там будете использовать их данные. Мы видим, как сегодня каждый день пугают людей с экранов телевизора, поэтому это было бы хорошее такое дело да, почему, я еще... важно, почему важно и безопасно регистрироваться, и как mm -hmm. вы будете вот отфильтровывать лишних там, скажем, двойных, тройных там, скажем, агентов ну, субъектов, которые зарегистрировались? Ну я да, хочу не сказать, не... что мы «Говори правду» будем а, мобилизоваться на то, чтобы а, как можно больше людей пришло и использовало свой голос 9 -го числа, да, 9 -го августа, потому что это тоже важно для поддержки перемен, мы будем видеть, что это вот наши люди идут сознательные, осознанные, которые уже сделали свой выбор в пользу перемены. Мы будем понимать, что вот это, это очень важно. И хотим также использовать ресурс такого ну, позитивного, наверное, влияния на членов комиссии. Мы вот делаем такую акцию, сейчас 2 на 2 равно 4, где каждый избиратель, который за перемены, может распечатать листовочку, такую открыточку. Я прошу посчитать мой голос честно который будет вручать вместе с, вместе с... Ему бюллетень, а он взамен, значит, члену комиссии, где написано его имя. Сейчас благодаря вот этой платформе Зубар мы как раз в этом смысле ее тоже используем, где собраны все данные о членах комиссии. Каждый человек может выбрать, конкретно подписать и пойти на избирательный участок уже вот с этой вот открыткой и вручить с просьбой, да, потому что это очень важно. Не разделять там, например, на этом этапе, да, людей, а наоборот пытаться объединиться в порыве, чтобы вот это, за перемены. Мы хотим вот к тому, чтобы солидаризироваться и скооперироваться по поводу наблюдения. С помощью доверенных лиц вот делаем такие так, такую еще функцию. Mm -hmm. Спасибо, спасибо, Татьяна. Я, ну, да, по поводу персональных данных, кстати, на самом деле, хороший вопрос. Я думаю, недавно многие заметили, что, как, как я говорю, правда используются персональные данные, когда мы получили смс-ки с приглашениями на мероприятие Андрея Дмитриева, предвыборные. А, ну, без всякого ничего против. Да, логично, как, понимаю, вероятность, что телефон не полицефонов не будут использоваться или будут приходить какие-то уведомления, например, про результаты подсчета, как планируется. Это мне вопрос, да? Я думаю, а, что см да. Смотри, я просто... Ну, у нас же действительно эта дискуссия по наблюдениям а, и голосом занимаются другие люди в нашем сообществе, поэтому я знаю в общих чертах, но не, не знаю всех механик. Понятно. А, насколько, да, насколько ты можешь да, комментировать, безусловно. Угу. То есть, да, вот с, с этим... Я, я так понимаю, что возможно, это еще в стадии а, согласования. Насколько я понимаю, это будет дашборд, Дэшборд, который будет просто приборная панель, да, отображает данные по всей стране, но, но это как пока так. На уровне планов э, не могу точно ответить на вопрос. Ну, и, так, в общем, с этим, с этим еще будем, действительно, еще, еще, еще видно работы, есть интерес. И э, давайте, наверное, еще, э, еще, к одному вопросу. Э, действительно важно, мы уже его затрагивали несколько раз все э, по поводу. Э, какой-то связи с, с дродными структурами в целом и ОБСЕ, в частности, а, потому что действительно а, ОБСЕ как а, недопущено, допущено, вот мы выносили в анонс нашей сегодняшней дискуссии цитату специального докладчика ООН по Беларуси а, на Исмарин, а, которая как раз говорила о том, что в ситуации, а, собственно, говорила на одном из предыдущих экспертно-аналитических клубов, что в ситуации недопуска до да, гипчей ОБСЕ, в общем, придется, очевидно, в большей степени, чем раньше, рассчитывать на, на внутренних национальных наблюдателей и опираться на их оценки, и это, понятно, поднимает да, степень важности и ответственности, и, в общем, понятно, что ни, никакие другие оценки и операции, не будет возможности за их отсутствием, поэтому, то есть, понятно, вот, да, уже Влад Лапкович уже говорил о том, что, понятно, есть и, и взаимопонимание, и контакты, и и доверие, и понимание, что если будет так или иначе, да, операция, в том числе, это, быть, в первую очередь, на именно на компанию правозащитников, как максимально независимую, ну, то, наверное, может быть, насколько возможно, чуть подробнее и об этом поговорить. И тоже касается, наверное, всех остальных компаний, насколько вы вообще планируете и каким образом доносить результаты вашего наблюдения не только до белорусского э, общества, но и до каких-то э, международных партнеров, и э, каких, э, ну скажем так, каких ожидаете, там, может быть, действий в поддержку, или наоборот, э, там, больше планируете сосредоточиться только на внутренней работе и не столько внешней? Поэтому, наверное, с, вами, с Лубкович, и начнем, раз уж начали как раз по тематике ОБСЕ, какое у вас вот ощущение? Да. Дякую. Но э, мы... Для нас это очень важно, такое адвокатирование, международное адвокатирование в тем своей деятельности. Мы давно гэтым занимаемся, и, саправды, як незалежное надзирание, нам, ну, скажем, с нашими вэсновами шматы кому с из международных коллегов простее працаваць. И э, тому, что, скажем, это сдымая дыма, вельми важный аргумент, який весь час улады закидывают у всяких разных международных для ссылок, а мы это ведаем, что к этой информации нельзя доверять то и той, потому что она политизованная, потому что это политические основы, потому что это политическая оппозиция. Поэтому для нас очень важно и, и нас об этом просили до большинства компании наши международные партнеры, как мы максимально заховывали э, вот этот статус независимого назирания. Плюс для этого нужно означать то, что наша компания выходит в международные сетки, э, незалежного назирания, которое э, есть в Европе э, и объединяют громадские объединения, которые занимаются незалежным назиранием, тому мы, нам просто адвокатировать и лоббировать пыльные моменты про наших коллегов в Сяброу, у, Сябров, у э, Сябровских организациях, такие же, как наша компания, у других э, странах Европы. И э, я веду то, что э, эксперты АБСЕ вельми добро вы, выучают зараз наши справа сдачи, с которыми мы разговаривали, и обменивались уже думками на конт и тому э, мы, скажем, вельми узваженно спробуем свои аналитичные материалы в Мы безумовно будем проводить прессовую конференцию, думаю, что мы традиционно с коллегами, нам за завсегда было просто ранее домовиться с нашими сябрами с права выбора, я думаю, что мы зараз с большим колом наших сябров домовимся и размокуем их это этот час пресс-конференции, конференциях, коли все будем на свободе, коли в этой краине еще можно будет что-то онлайн сказать. Хочу то, что в 2010 году наша компания так само потерпела мы в три ночи на наш офис был напад спецслужбы и мы подвергнуться репрессиям э, за наше незалежное назирание за мы попробовали этой нас максимости минимизовать или все ж таки я еще расскажу то что э, ресурсов у лады конечно хопись и на такие деньги а, а, и тому скажем мы бы мы, мы, мы, мы с международной с супольностью личным, это вельми важным наша справоздача будут будет подрыхтованы на, на наступный день максимально оогудшено и конечно мы будем потом лоббиевать шмат и резолюции, и э, формование политической позиции международной супольности, тем больше для нас это важно як для правооборонцев, потому что давайте не забывать, что у вас каждый день добавляются новые политические вязни, именно виды, как у дельники, этой компании, и тому миссия всей нашей правооборонной супольности, а весна является такой ее важная организация в оборудовании секторе Беларуси и для нас очень важна и в адвокатование. мы будем по всех на керунках безумовно денежить. Спасибо. Ну, если правда, в принципе, я засумела как раз вот таки да, таки приклад об оборудовании за свободные выборы, засумела, да, и такие ширные, э, ну, постоянные контакты с ОБСЕ, как, как казалось, сейчас международные сетки на терральников. Ну, так, замело уже, производится далеко не первый год, и это все уже так достаточно системно выработано. А, ну, наверное, э, э, э, э, сколько у нас отличительная черта эта компания это как раз то, что вот в компании приходит много, э, много новых людей, которые раньше этим не занимались. Ну и поэтому э, очевидно, например, я так предполагаю, что, например, там, честные люди вряд ли входят в эти вот, международные сети наблюдателей, более новая инициатива. Просто, ну, давайте, наверное... Э, Продолжим, с уладим. А как вы к этому готовы? Вообще планируете, как вы заниматься вот этим международным адвокатированием? Или это не ваш приоритет? И, скорее готовы, что этим занимались правозащитники? Этого достаточно. Как вы с этим направлением смотрите? Uh, ну, в общем, мы на самом деле те все данные, которые мы собираем, мы же предоставляем это в как бы, общественности, и в том числе международный, И даже наш Зубр, как бы, имеет перевод, партнерский Зубр, имеет перевод на английский язык. Uh, и, в принципе, мы там готовы к тому, чтобы эти данные использовались всеми. Uh, я раньше работал переводчиком у международных наблюдателей ОБСЕ, uh, поэтому остались какие-то контакты, и просто... Мне там, несколько человек на личном уровне звонило, спрашивало, как там у нас дела вообще и что мы делаем. Я просто делился той информацией, чем занимаются честные люди, рассказывал немного о сообществе. То есть я предполагаю, что эти данные могут быть там, как бы интересны и другим там, международным организациям. Вот. На институциональном уровне пока как бы не, не прорабатывался этот момент, но потенциально почему нет. Спасибо. Тогда Олесь, Татьяна, как у вас? Спасибо, Владимир, поднял очень такую большую тему. Вот. На самом деле, по итогам мест парламентских выборов было очень много встреч с нашими партнерами, политическими партиями, Были, также у меня было слушание также в Парламентской Ассамблее Совета Европы в Брюсселе. И знаете, вот мы с чем столкнулись? У меня есть такое твердое ощущение, почему очень взвешенные должны быть решения После выборов будет принят вопрос, какие отношения Европейского Союза выстраивать с Беларусь. Вот я вам хочу сказать, что это будет один из важнейших вопросов. Понимаете, вот мы нас постоянно в связи с нашими партнерами. И вы, наверное, может кто-то заметил, а может кто-то не заметил, что будет о времени, когда был 14 июля, такой, как слово, ультиматум, чтобы выпускать политических заключенных. 14 июля, по-моему, даже больше стало у нас политических заключенных. Я уже боюсь, как, ну, и ошибиться. Понимаете, мы доносим информацию, что происходит в Беларуси, делаются какие-то резолюции, но для того, чтобы как-то изменить отношения, как сделать так, что вот во всей этой системе не потерять белорусский народ, как не потерять гражданское общество, которое может быть опять как-то выброшено. Что вот делать, потому что этот вопрос после выборов, как бы ни закончили, что, будет, что, что, что делать, это будет очень-очень актуально. Ну и следующее, что я хочу сказать, я здесь поддержу Владя Лапоч, хотя я хотел услышать эту информацию как все-таки ОБСЕ не приехал. я уже запутался с этими приглашениями, может, Вадик это больше подробно расскажет, лапсорить. Мы тоже готовим наши, мы делаем рассылку, мы делаем все эти вещи, и мы, кроме как-то концу, помните, эти два выражения? Держитесь, мы не забудем, но держитесь там и берегите себя. Вот эти два основных вопроса наших партнеров. Ну, вот так, но политические партии, мы это видим по заявлениям, по слушаниям, мы доносим информацию, что происходит в Спасибо, спасибо, Олесь. Да, насколько я понимаю, с обучечниками была такая, что сначала долго не было приглашения, потом они заявили, что, соответственно, они из этого не приедут. А потом белорусский МИД сказал: Вот мы как планировали после объявления, значит, с после регистрации кандидатов 15-го это приглашение. Но как бы для области это уже было слишком поздно, а не так, как обычно. И поэтому они уже успевали организовать миссию. Насколько я понимаю, у Влади, такая логика, так? Но все правильно, кроме одного момента, и он очень важный, и они не прислали запрошение на потому, ну, что думаю, они, минулых, потому что кампаний, в час минулых кампаний запрошение уходило с момента того, как палата представников принимала постановку о признашении даты выборов И запрошение 14-го он 15-го было отправлено, 5-го, 4-го липня у нас была регистрация кандидатов. Uh, и 5 липня запросы было отправлено mm -hmm. у офиса ОБСЕ в Варшаве. Это просто, блин, сдех, потому что я не ведаю методологию ОБСЕ, УЛАДы, нашим ЗВС докладно. Их это просто, ну, пустая профанация. Uh, тому, ну, есть миссия СНГ, но ух, это товарищи, у них своя функция. Uh, и кто-нибудь когда-нибудь бачил uh, выниковую справоздачу миссию СНГ? Я не бачил никогда. Я вот никогда их не видел. Их функция один раз выступит по БТ, той, кто их самый стойкий, и, потому что они тут проводят вельми насыщенно свои дни, и сказать, что выборы прошли очень хорошо были организованы, очень хорошо. Выборы были организованы на высшем уровне. И все на этом. Тому, ну, нажали... И как выглядит, то есть, что это решение было принято за год. Я в момент, в травню, призначаючи выборы, было абсолютно зрозумело, что что Лады зробят ситуацию, как на зеранинку международных не было. Это частко всей этой их стратегии на выборы было. Дякую. Ну и Татьяна, да, прощаем, что-то на, на, на обсуждение о БСЕ. Давайте вернемся все-таки к вопросу международного адвокатирования. Что из этого планируют на зеранинку говорю и говори правду в целом? Слушайте, ну мы пока в активном действии, но я очень надеюсь, что отсутствие миссии ОБСЕ не помешает тем политикам и гражданам Евросоюза дать какие-то политические оценки, отнестись к тому, что происходит в Беларуси в соответствии с их ценностями, в которых они живут. Я на сегодняшний день вижу, что международная общественность очень сильно активно наблюдает за тем, что у нас происходит, и мы постоянно ведем, скажем, информирование о том, что у нас происходит, тоже общаемся с нашими коллегами, партнерами в Евросоюзе и вообще в целом за рубежом, и надеемся, что они это на это быстро отреагируют. Уже видно, что вот, например, как консолидированно выступают, как ярко нас защищают сторонников перемен в Европейском парламенте, в Совете Европы, и поэтому мы очень, очень даже благодарны за это, и я надеюсь, что эту поддержку мы почувствуем и после 9 августа. Так что спасибо. Ну еще, конечно, отдельно хотелось бы отметить, что это все еще тоже усиливает то, что белорусы за рубежом очень консолидированы, да, везде проходят акции солидарности, и это тоже в свою очередь привлекает, ну, привлекает очень внимание, Но если нас кто-то будет смотреть э, э, из тех людей, кто живет за границей, сказать им спасибо большое, каждый раз, когда видишь какую-то акцию за рубежом, так э, думаешь, ой, как", ну, прям, прям приятно, что есть вот эта солидарность, и эта солидарность позволяет и европейским политикам в том числе помнить про нас и включать эту повестку в дебаты или в переговоры или какие-то инициировать дискуссии в их парламентах по поводу Беларуси. Это, это очень важно. Действительно тоже важный фактор. И я вот еще вспомнил еще об одном вопросе, тоже хотел с вами обсудить. Ведь помимо национальных наблюдателей, помимо миссии ОБСЕ, помимо доверенных лиц, есть же еще одна категория интересных наблюдателей, это наблюдатели от дипломатических представительств, с которыми я, в том числе, помню, когда сам наблюдал сам встречался на участках, возможно, кто-то из наших сегодняшних спикеров, гостей знает, какие планы насчет этого у посольств. И насколько вот в этих новых условиях, новых постановлений ЦИХа, насколько они, собственно, будут опущены на участке, Или пришедшему послу тоже скажут, что, извините, у нас сидит уже пять наблюдателей от Беларуси? Э, коли можно, я, я крышку ведаю. Э, край, э, амбассады краинов-евроразвяза и США плануют, и в Великобритании, э, плануют э, робить маленькие миссии. Яны вельми... Э, это, конечно, не, не есть миссия там, международного назирания, это не есть замена АБСЕ, потому что, наверное, коротко и малоликая, потому что сами вы видите, что и этих амбассадов мало и суппроцовников там вельми мало, особенно зараз в ситуации ковида, когда жмать-таки дипломатичное представительство изменяли свой склад в э, Украине, э, у Беларуси, и тому, скажем, когда будут маленькие такие миссии оценочные, и она формуется, и амбасады и, и представительства амбасады европейской краины США планируют наведать несколько участков. Э, то есть, что... Э, да, э, Пробачьте, э, какое-то там еще было другое участок? Вопрос да, да, в том, что относится к этому дипломатическому в условиях постановы ЦВК, чтобы, когда... Э, да, э, постанова ЦВК. Да, постанова ЦВК на их не распосудживается. Uh -huh. э, как и на журналистов, постановка СРК э, и на доверенных особ, конечно, и на депутатов палаты, представников Совета Республики и так далее. И она распространяется только на назиральников, которые вылущены от хромадских объединений политических партий, промышленных коллективов, шляхом сбора подписей хромадян. Международным назиральникам не имеет права участковая комиссия обмежоват их доступ. А все представники депутатов, все назиральники от депутатов, я на по нашему законодательству региструют ЦВК, как международные назиральники. Это, скажем, ну, э, де юре, но, конечно, я выполнен, что в связку со всем этим бардаком будет такой эксцесс выконавцев, и, как единственные, особ, особливо ретивые старшины участковых комиссий, конечно, вздумают кого-то не, не пустить. Дякую. Ну что я хотел больше нехт на этой выказаться. Mm -hmm. Я могу просто еще раз поесть на конт так само сопрацовничество с другими компаниями на что одно из таких там великих достигнений, и это там была идея, с которой я далучился для осумленных людей, э, это создание сетки э, координаторов сетки на по всей стране. То э, люди, которые регистрируются в наших системах, они там трапляются сразу у высшем уровня чата в э, Телеграме, и потом там спускаются ниже и ниже, там, в область, район, населенский пункт и э, по вынеку до своего участка. Эта система там довольно добро построена. Э, не не повсюль есть э, до узровня участка, но працан в этом бедется, это там, 350 координаторов, которые по всей країні работают и там старанниками, модераторами гэтых этих чатах. Это такая довольно мощная сетка. И а, а, назерники других компаний могут а, состракаться на на своих участках просто усомленных людей э, и додаваться так самое в этот чатик, как просто там про их стварать расклад дня ä, и ä, там, аж и как не было просто таких моментов, что внимание на главные зернинка, их то есть не лежит явку. Ну, это такое довольно одно сильное достижение у нашей компании. Потому что, вообще, коли можно, я удачно днёт, або фактически на например, на на участку приходит приходит на там от компании право выбора, и, например, одним из любым, и там ваш ваших ваш, надзиральников, так само могут его в чат, и он так само будем с ними видеть все координации, да? Да, для координации всех там независимых и Мы, в принципе, мы в контакте с всеми компаниями, там первая встреча, там уже месяца два там отбилась, где, в принципе, мы там эти моменты обмерковывали. После этой первой встречи мы, конечно, больше сильно достались с права выбора, сотрудничать, потому что я сам четыре раза смотрел от права выбора. Ранее мой опыт, можно сказать, что я удачно за этот опыт, и это помогло создать эту эдукационную курс. И в там, где мы консультовали с Алексеем сигаевым он помогал юридично. Что я еще хотел сказать? Ну, я еще у нас есть э, подрахтованный шмат циклых таких э, э, механик, какие мы э, будем окрыстовывать уже на термином голосовании одних выборов и некольких цикавых направлений, э, потому что могу сказать, что до нас вертается и в тым лику. Во-первых, некоторые наши назиральники трапили там у троих человек в э, списке. Есть, конечно, выники, есть, конечно, такие э, кейсы, когда журналы переписываются, когда людей э, тиснуть и э, на людей, которые кидали подписи за улучшение националистов, на их тиснуть и просится отзывать подписы, и люди выпадают из этого списка, это сам один с кейсом. Мы плавно заканчиваем с моими вопросами, и я бы хотел обратиться к нашим э, сегодняшним гостям. если у кого-то желание тоже свои вопросы, э, комментарии, а вот, да, нас есть наш специальный гость Екатерина Пирсон, которая, наверное, вряд ли так будет рада, когда наше заседание вернутся в офлайн снова проходить физически в Минске. Надеюсь, мы будем когда иногда делать и, и, и онлайн, и по разным темам. Вот, поэтому если наших гостей есть кто-то, кто хотел бы задать свой э, вопрос или какой-то комментарий по поводу наблюдения, у нас сейчас как раз есть такая возможность. А, поэтому, Екатерина, да, пожалуйста, Екатерина. Я уже, уже сам упомянул, да. Спасибо, раз меня упомянули, слышно меня? Так, добрый день, все слышно. Добрый день. Ну, вот у меня есть бельгийский и российский паспорт, поэтому спрошу для своих друзей-белорусов, которые проживают тоже так же, как я в Брюсселе за границей. Вообще, нужно ли голосовать в посольствах? И есть ли возможность защитить свой голос? Спасибо. Да, хороший вопрос. Что компания на Бульзе? Можно быть посольство да, мы, работаем просто, мы работаем просто с командами в основном молодых людей, которые сами организовываются и хотят наблюдать в посольствах. Я участвовал в нескольких таких дискуссиях этих, этих людей, которые собираются организовывать. Конечно, голосовать нужно. И, и безусловно, голосовать нужно 9 августа, хотя там тоже и досрочное голосование. И э, многие коллеги за рубежом, э, в, в разных странах, в Бельгии, кстати, точно, собираются организовывать экзит-пол. И в отличие от Беларуси он возможен, там, потому что там не будут прибегать с визгом полиции, всех там собирать. На уходе в в участок уже не денежные законы Беларуси, а там денежные законы Бельгии и тому это абсолютно бесшкодно и э, корыстно. Один а только то, что проблема то, что так само это связано с коронавирусом, что, э, конечно, о основном, основном голосовать будут, будут те люди, которые стало у э, за межой, э, али не сгубили белорусское гражданство, и это не будет великой колькости туристов, уже не будут приезжать там техники у Вильню и с голосовать в Белорусскую амбассаду. Э, и с чем я это интересным? Тем, той, что результаты голосования э, по участках за межой ЦВК обвещает самым первым. Это так само очень важно, как людей пришло, потому что очень часто в странах э, европейских Лукашенко проигрывает, и они это наоборот признают по протоколы Это, конечно, кропля в море, но это так само вельми важная тенденция. Вельми важно, как прихильники переменов так само перемагали и замяжутся сирот нашей диаспорта. Тому, конечно, треба исти голосовать. И долучайтесь до коллегов, которые робят назирание у амбасады. Вот Татья, про нам всех. Затполы, так ладно, что мы можем нажать так с любым паспортом. Да, вот про это назирание. У нас, я сказал про эту сетку чатиков, и э, там когда ты трапляешь на высшее уровень, там особенно есть назирание за межой, и там, э, зараз, я похледялка для 200 человек у самого высшего уровня, и в принципе там дак... по каждой Украине, каждой обстановке так само. И у нас там зарегистрировано было довольно шмат назираников, и навод были всякие комиссии, э, кто долей зарегистрироваться, а потом там некую механику и они применили, что с конца с учетом. Я вас не занимался этим пытанием, а лень, что они, естественно, нам э, зруиновали наши планы, и шмат кто отрамовывается, что больше не заявляется ни на Зеральником, ни сябром в комиссии. Восьми. А, ну, там с таким такая... учетом, я просто не, не помню, в чем там был... Э, там справа не в конгрессском счете, а в как у нас всегда просто бескордонные фальсификации. Там некоторые uh -huh. люди были с початку зарегистрированы на зеральниками. Uh -huh. Ой, про бабушку Сибирской комиссии. Uh -huh. Там было мало подписей собрать, когда в Беларуси 10, то там было два, три, пять подписей требовалось собрать, для того, чтобы стать на зеральником. Ну 3. 3 подписи собрать, как стать на зеральником. А не ко ой, некоторые которые бабушку Сибирской комиссии. становились а потом в, в Мидии, альбо день, невиданное, на кем уровне, альбо на уровне ЦВК, выросли это все почистить, И их просто потом беспардонно чистили, обвинивающих это у тем, что э, это потребовали местовые урады Краинов обнижевать выборов комиссии, как не стверать погрозу э, расповсюду коронавируса. Например, этот скандал был в Немеччине, и уже МЗС Германии обверг эту информацию, сказав, что мы никаким чином не уплывали на белорусский бок, у плане э, вызначения для их колькостного склада выборчей комиссии, что это хлусня шарговая. Але консульский улик, тут, ну, он тут мае значение только для улучшения. Э, ну, что и мая, значение для вывошения в комиссии, но и он не был причиной отмова. Отмовляли потом задним числом. Mm -hmm. Ну, может быть. А, да, Большое. Еще... Питание от э, Даши Славченко. Так, вот, перед этим, правда, хотел бы услождать свой тяговый досвид, потому что 2015 этаж году так и понялось, что аккурат в день выборов я был в Празе и так раптовно вырушил проголосовать в амбасаде, заметить такой досвид, тяговый. Там конечно, целком было важно, потому что комиссия, ну, это вообще коллеги участвуют, какая-то атмосфера, это построение комиссии. Меня там э, на мой телефон фотографовал, на участке, кидаю бюллетень, давайте ну, вот, покрасивее заробить фото с дымок. Конечно, такая атмосфера, яку в Беларуси на участках не особливо можно побачить. Э, я вот тогда, драчи, зараз про техники у Вильнюс. Я узгадал в 2015 году, что фактично, ну, поскольку я докладно не был неким консульским лику, а просто был в Празе, э, то фактично, конечно, нияк не проверялось те не проголосовал я даже даже терминово да, у Беларуси. И, гипотезно, нияк карусели по амбасадах не были выключены, к не выключены, ну, таки, кроме того, что это занадто дорого их организовывать, хотя, фактически, было русское законодавство этим каруселям никак не суперечить, и уже там на тягнику вильню и проголосовать двое, что то, докладно, нияк это не обыходить. Хоть я такого и не рабил, але вовсе момент. И так, пытание э, от Дарьи, так? Так, так прайвитание okay. всем, кого веду и не веду. Okay. А, уладь уладь задаваненем за выпила пиво. Дякую великий за допомогу и увагу до да беларусов, який и татьяни так само великий, дякую за добрые слова. У наш адрес в э, этом году сопроводит активность людей беларусов замежу просто не невероятная я не у беларусан, я не чекала за за пять лет я столько беларусов тут никогда не видела. коллега Тарина хочет съездить какого-то в Бельгии, я смогу нам пошли сорвали у нас зарегистрировали рынки назиральники и я на еду с под и тому мы споделились что я на будут назирать Цалком. А, на жаль, мы стратили. ну, это я не доглядела, махчымысь отправить замежные СМИ, но ну, местовые СМИ назарать, але им потребна такая шутередатация, як любым замежным СМИ, 20 дзен. А, каля я гэтым пытанем занялась, уже ясно, что за 20 дзен, ну, уже часу мало. А, у меня пытань... А, я щас того, что мы думаем зарабить, апрочное зеранне и экзит-полов, хопить человеческих ресурсов это такие перформанс, але выборы здорового человека чтобы поставить альтернативную комиссию с прозрыстой скрыней, люди смогут другой раз, як бы проголосовать и после мы делаем прозрыстый подлив, это все ну чисто на камеру показать все, какие выборы хотели иметь э, белорусы, несколько стран упрямствуются избирать все рубеж. Мне было э, два а одно махчима до уладя на конкурсеральника у Тибузе, такая форма международного назирания, калі приезжают особные парламентары, я так разумею, их звучайно запрашаю наша палатка, и это вельми часто европейцы, які маюць некие бизнес интересы за режимом. Я что што можу навыць не глядзе, чы на кавид нехта приедзе в Беларусь, але цим махчима таким чынам неких адекватных людей запрошать, хотя бы для такого психологичного назирания. Мы так само, да речи, кажучи про психологичные речи, спробуем працовать с комиссиями. Мы относили им лист. Шмады, кем с просьбой лечить волосы, правильно. Амбасады вель не в разных краинах разные попробования вылучаются. Я думаю, что нам варто будет заработать после коллективную скарпу про то, что амбасады не информовали себя часово, и зразумела про процедуру. Так, это ремарка. Питание было про это назирание. И еще питание до Уладис ташкевича. Могу ли промакалести бачились на назираниях обе съебувельми знакомы тварь. Питание на выпадок. Ну и может быть питание достатних. Достатних на выпадок Калина, например, Светлану Тихановскую сдымают с выборов. И тактика мы идем и голосуем и подтверждаем свой выбор. Ну уже не будет такой ясный. Ты разглядали бы вариант с выносом, альбо с обсуждением бюллетеня? К в этом выпадку доказать голосы вот простей, але на платформе голос я не бачила опции вынос бюллетеня. Там есть только сапсовать но это два, ну, две ну это двуразные речи, потому что обсуждаемые бюллетени уличаются как обсуждаемые, а вынесенные это просто отнимливается разница, коли ты формулу уличишь ну как бы скоростяны, не скоростяны, и если есть разница то это есть вынесенная то бок вынесены бюллетени не ровны сапсаванному. я писала на ну, в чатах голоса, копи, мы заработали как особные функции просто мне мое питание и разглядается такой вариант в выпадку не Зняться, Светланы, ну, альбок, когда остатний кандидат, задается, что ну, в наших варварных, в нашем случае мы ничего не можем выключать. А, Цель ⁇ сть альтернативная некая процедура. Ну, покульнима, али когда что-нибудь такое сдарится, то очень худко промах, будут промахаться такие решения. А, что я... касается выноса бюллетеней Уладь, можешь прокомментировать. А, да, я, Обсу, это я, голос, я, можно? Я себе позначу, гэтый момент мы маркуем, я, я скажу команде, кто занимается голосом, пропоную какой-то вариант дадать. Я тогда откажу на первое По перше питание. По-перше, Даша, не переймайся. Наверное, ты занялась учась международными журналистами и отправлением их беларусь Беларуси э, МИД просто не аккредитовый, посылается на то, что у нас коронавирус, и мы не можем собрать комиссию mm -hmm. по аккредитации. Поэтому рано или поздно все равно их не Я аккредит... Их такая же тазка, как с АБСЕ, журналистов максимально отсекать. На кон запрошения. Так, их запрошаю палатки. Тут, конечно, возникает куча политических пытаний. Но это как... по запрошению в палатке, это, конечно, тяжко, пера больше направленная, но это как в Крым поехать. То тому, для большинства каких-то таких политических субъектов это непримально. И плюс, так далее, есть же солидарная позиция международной суббольности, Европейского союза, в первую очередь, что раз вы запросили миссию ОБСЕ, то э, мы лично то, что международное назирание вы там сорвали. И э, тому наши улады будут запрошать, но это в основном такие разные экзотичные. Депутаты близкие по духу, например, там на минулых выборах были представители партии «Альтернатива для Германии», э, которые приезжали в Беларусь, потому что это часто такие друзья России, друзья uh -huh. заодно факультативно заодно факультативные друзья Беларуси. Э, тому, э, с большего это люди такие достатковые, ну, но это не назирание. Они приезжают, как так само, твердым голосом сказать, что выборы были честные, справедливые, и организация была очень хорошая. А работать это по-иншему... Ну, мы же никогда не были в этой ситуации. Значально важнее уже, левш, тогда просто усмотнять миссии такие классичные. Потому что ж, есть ж не только миссия ОБСЕ, еще есть миссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы, э, там у ну, и в разной Но это для э, кампании мирного часа, когда международное назирание не отсекается. Да, сравнение с компанией мирного времени, это, конечно, хорошо звучит. Я уже несколько раз такое встречал. Да, да прямо военное время не впечатляющие. Олесь? Я только одно хочу высказать. Знаете, вот большой все-таки впервые, вот у меня какая-то гордость, что белорусы просто улица вокруг выбора. Вот тоже можно сказать, что, знаете, столько людей ко мне начали обращаться в Польше, что хотят наблюдать, в Литве. У меня такое вот ощущение, что скоро уже на нас есть надо какой-то проводить, белорусу замежи выпросовывать какие-то деньги. Вот это было... Вельми, вельми важко, так что я вам вельми в это удячный. Иногда мы, как многие запытывают, чем мы можем да помогти, ну, первое, дякую, что вы есть, дякую, что вы не забываете, что есть еще Радима, дякую, что вы удельничаете. Я вам хочу сказать, после 9 я верю Александру Григорьевичу, он говорит, только все начинается. Вот. Мне просьба к вам, вы должны понимать, после 9 но это уже не связано с наблюдением. Только все начнешь, А пока я хочу высказать я вам очень большое благодарность тем, тем, что вы занимаетесь. Вот это очень важно. Спасибо. Татьяна. Секундочку. О. У меня, знаете, вот в связи с этим вопрос такой, раз мы дискуссия заканчивается, я так понимаю, да? Ну, у нас перетекает в часть в свободного общения, вопросов до да, комментариев, ну, в том числе вопросы mm -hmm. о спикеров друг друга. Да, я хочу, я хочу задать, задать вопрос и ну, тогда попрощаться, потому что надо бежать. Значит, у меня вопрос такой. Вот, я знаю, что в прошлой кампании я не помню, то ли, на ну, скорее всего, в местные выборы, да, и, а может быть, или в сейчас не вспомню точно. Я знаю, что ну, ну, были такие ситуации, когда на наблюдателей да, очень сильно наезжали э, во время наблюдения, или там, скажем, выгоняли, или э, были такие претенденты, когда члены комиссии откадыв, отказывались, э, допустим, подписываться, да, подписывать протокол, я не помню, где это было, по-моему, в Слуцке, по-моему, их преследовали. В общем, как, может быть, надо им тоже предложить какую-то помощь и поддержку, какую-то консультацию или отдельно месседж, в общем, как мы будем с этим справляться, ведь все-таки мы надеемся на то, чтобы, что часть людей, вот как сказал Олесь, да, что вот, ну, вот воспряли, проснулись, может быть, еще и во время подсчета голосов найдутся смелые люди, которые скажут, мы не будем подписывать этот протокол, да? или ну, вот наблюдатели из числа там, доверенных лиц будут преследоваться или как-то там, да? Как мы будем оказывать вот эту солидарную поддержку? Что можно предложить? Хороший вопрос всегда про, про солидарность поддержку это то, что важно. Это еще, мне кажется, кстати да, часто не хватает в белорусской политике, как, когда после дня выборов оказывается, что многим поддержка нужна, но не, не всегда с этим все Идеально. И, да, хороший вопрос всем, э, кто в, комп в компании выборов, а как вы уже думали, что, что вы в принципе, в том числе исходя да, из, из прошлого опыта и, э, и правооборонства за свободные выборы, и право выбора, исходя из этого прошлого опыта, как вы уже, наверное, может быть, как вы раньше уже помогали своим наблюдателям после выборов, там, и, не знаю, там, и экономически, и морально, и как, как предполагаете будет дело в этот раз? Ну, я прогнозую, что репрессии дошений до будут значительно больше, значительно больше брутальные. Э, Калиф в минулый раз на э, верланских выборах мы только несколько бачили инцидентов, в яки скончались затриманными. Мне кажется, что про выгоняние, выгнание, это будет зараза, вот такая лайтовая штука. Выгнали и хорошо, в плане того, что, ну, это не будет тягнуть неких великих наступлений. я прогнозую, что будут иншие в выпадке там прямых на простовых репрессий. Э, ну, весне и БХК, как основным частком компании нашего незалежного назирания, нам простей, потому что мы для нас это не профильная деятельность на за выборами и неосновная. Мы правоборончие организации деньчим у весь час, тому все ведают и это все ведают и у Лады и в принципе и, и, и у Беларуси, о то что и весна и БХК и другие наши партнеры правоборонцы, мы занимаемся да и будем ее оказывать в меру своих возможностей. Мы смогли оказать допомогу в у десятом году, я думаю, что мы готовы зараз на порядок большему узровню тиск. розной допомоги и, скажем, в, в, в, в першую чергу юридичной и в першую чергу э, там, э, моральной, информационной, у, у, в принципе, все, как и за все да будем робить. Мы это сегодня обмерковывали с коллегами из права выбора и с э, э, э, честными людьми. Мы будем вести мониторинг всех надзиральников, которые потерпеть, и, помо... и они, конечно, будут в той же меры, как и удельники мирных протестов, которые докладно будут, будут, будут подниманы. Ну да, я протягнул, когда можно? Мы, в принципе, инфраструктура, которую мы ставили у частных людей, я уже рассказывал. Там есть один такие особенный, это частка, это подушка безопасности, так называемая пирту переданнаячная платформа, скорая звоним как она у нас называется, где каждый человек, который там потерпел результате своей там громадской политической активности, активности, может там обратиться за помощью, другого человека, то есть. Мы там не появляемся, как бы, нам не требуется банк-посредник, т.е. там э, держится рахунок человека и другие люди ему там переводят там деньги, а платформа – это требуется. Т.е. это мы создали как раз на случай поддержки того, кто захочет лечить глаз и честно, кто про это может уничтожить работу, э, и в то как компенсировать штрафы и некие, какие могут быть в административных арештов этих административных 8. Я просто одно хочу добавить. Знаете, вот в последнее время все-таки очень сильно активизировались вот, наезды уже даже на руководство компании «Правый выбор». Я уже не буду там более как-то ну, рассказывать, но это уже начинает ощущаться, что вот руководство, есть там проблемы. Это Что я могу сказать? Знаете, вот мне очень все-таки важно, чтобы мы все белорусы, где бы мы ни находились, в Слуцке, в Могилеве, в Брюсселе, вот эта система солидарной помощи Беларуси, когда я могу перевести там 3-5 рублей, вот поддержать Беларусь, ну вот за эти вещи это будет, наверное, более важнее. Это даже какой-то вот, элемент как ну, определенной поддержки. Это раз. И второе, знаете, вот эта наша солидарность, вот меня до сих пор, вот я считаю, что может быть вот, успехом вот, всей этой ту же компании. Это, вот, я вспоминаю у лицкого врача, которому за... По-моему, да. сколько там, за несколько дней собрали на два года. Понимаете, вот мы наконец-то должны понимать проблема белорусов, что мы сами должны решить вот эти проблемы. Вот я хочу сказать, что вот мы, наверное, вот для меня, я лично думаю, что двадцатый год, как сказал Чалы, что мы, каждый из нас потом будет спрашивать, а что ты делал в 20-20 год, потому что вот это процесс просыпания. И я вот одно, знаете, честно хочу сказать, я боюсь. Я боюсь, что после 11 августа, что мы не получили 2010-2012 год. Я помню этот период, когда мы получили массовую миграцию, когда мы получили, что гражданское общество, по-моему, ушло в какое-то не то что в подполье, когда мы потеряли много на самом деле политических это лидеров, не то что смысле, а просто люди отошли. Вот мое личное мнение, если мы после 2010 года останемся на таком подъеме, как на марше, то вот это будет самый большой успех этой компании. Но это, наверное, моя... Я сказал про взаимодопомогу Грашима, але у нас там так само есть какая механика пропоновать працу тому, кто сгубил працу, и пропоновать научшание тому, кто хочет переквалификоваться, например, там наставники могли бы там заиметь нибудь другую профессию. У нас довольно шматная и основная колькость людей, якая пропоную Допомогу с нарушениями, это айтишники там велими шмат, кто может переквалифицироваться, дополнительные переквалификации у тестировщиков, но это такая так мощная подушка без Да, всегда вдохновляет, с одной стороны, когда все готовы к красной солидарности, а с другой стороны, всегда печально, когда мы приближаемся к выборам, и уже заранее будут думать о том, как солидаризироваться, как-то потом будет плохо, с того, чтобы верить, что будет хорошо. Но, понятно, такая реальность. Если... Вадим, это все объективно. Это же объективно. Посмотри, что происходит. Я, конечно, прекрасно понимаю. Коллеги, я хочу сказать, что... друзья. Я рада вас всех видеть. Я да. сейчас попрощаюсь с вами. У нас еще есть 10 дней для того, чтобы, не знаю, сделать еще шаг вперед, наверное. И вот к тем мечтам, про которые Олеся говорил. Я мечтаю, чтобы как можно больше людей внутри системы все-таки попытались посчитать правильно. А для этого им нужно, чтобы большинство людей пришло на игрательные участки и показалось, что им не все равно. То есть вот я даже вот езжу по регионам разговариваю с представителями комиссии, говорю, ну что вам надо, чтобы вы посчитали правильно, а, не так, как вам скажут. Они говорят, надо, чтобы все пришли, надо, чтобы все пришли, чтобы показали, что всем не все равно. Поэтому получается, что всем нам надо сделать шаг вперед. К гражданам, которые не голосовали, пойти проголосовать, к гражданам, которые голосуют и знают, пойти там в день выборов проголосовать, да наблюдателям прийти и поставить в очереди за наблюдением и доверенными лицами. В общем, мобилизация этих 10 дней. И я всем желаю бодрого настроения, вот, ощущения солидарности. Удачи нам всем. Вот, во всем. И большое спасибо всем. Спасибо за участие, Татьяна. Всегда рады видеть в экспертных клубах. Угу. А Дальше. На самом деле, есть ли у нас еще у кого-то комментарии или вопросы? Потому что, мне кажется, в принципе, мы сегодня так-то с большего уже обсудили практически все возможные направления, по крайней мере, как мне кажется. Я лично получил большое удовольствие от нашей дискуссии. Все, большое. Ну, вообще, не под запись могу как бы... Там, только. А, ну там, что, есть что, есть, ли, что, есть у нас еще вопросы или комментарии от кого-то? Если нет, тогда, я думаю, мы можем потихоньку завершаться. Спасибо всем за участие. Спасибо, что сегодня обсудили очень подробно мы эту тему. Я думаю, если кратко по, по анонсам, я по крайней мере надеюсь, что что еще до дня, что до дня, основного дня голосования, то есть еще на следующей неделе, я надеюсь, что мы все-таки еще получится провести еще один экспертно-аналитический клуб до выборов. Ну, будем смотреть по ситуации, вот, по тематике, я думаю, тоже будет видно ближе, ближе к дню голосования, что там будет происходить. Ну и я тоже... Раз у на сегодня такой стиль заявлять «I have a dream», uh, у, меня, у меня есть мечта, что все мы будем, uh, так сказать, в, полном, uh, в полной возможности по физическим и техническим uh, причинам uh, будем возможности собраться на площадке экспертно-аналитического клуба uh, после выборов. Uh, уж посмотрим, uh, как скоро, uh, и подвести итоги этой кампании вместе и подумать над тем, как что будет происходить дальше. Поэтому спасибо всем за участие и до новых встреч.